Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов, приветствую вас на очередном уроке тренинга «Как приглашать клиенты из интернет». В этом уроке будет практический результат, или, как говорят, практический кейс от моего хорошего друга, не побоюсь этого слова, Елены Комаровой. Елена училась у меня на тренинге, потом мы с Еленой достаточно долго и продуктивно работали. Елена работала в техподдержке моих тренингов и занималась продвижением YouTube-канала и странички Google+, языкового центра Полиглот. И вот в этом видеоуроке вы посмотрите, как Елена продвигала профиль социальной сети Google+, потому что Результаты, которые Елена достигла в продвижении этого профиля, порадовали всех. Меня в первую очередь. Вы увидите, что вкладывались только руки и голова Елены. То есть все продвижение было без вложения денег. Использовалось продвижение контентом и продвижением друзьями. Не обращайте внимания на какие-то технические моменты Google+. Обратите внимание, как размещались посты, как искалась целевая аудитория? Кто привлекался в друзья?» И в итоге вы поймете, почему страничка, которой занималась Елена Комарова, она активная. Там живые активные подписчики, люди, которые выполняют какие-то действия на вашей страничке. А это основная задача, к которой вы должны стремиться в продвижении в любой социальной сети. Набрать не ботов, не просто живых людей, а именно живых активных людей, интересующихся вашей тематикой. И у Елены это очень хорошо получилось. Поэтому внимательно смотрите ее ролик и улавливайте суть ее работы. Спасибо, не прощаюсь. С вами был Игорь Чернаусов. Три шага страницы Google+. Здравствуйте, меня зовут Елена Комарова. Вот мой профиль ВКонтакте. Я сегодня хочу с вами поделиться своей методикой продвижения страницы Google+. Эта методика подойдет тем, кто не хочет вкладывать деньги в раскрутку страницы и у кого есть время. Я занималась раскруткой этой страницы. В результате у меня получилась такая система продвижения страницы у Google+. Начнем с того, что я хочу показать результаты моей работы. Вы видите, что каждый пост набирает какое-то количество лайков. 13, 21, 1 репост... 28 лайков, 8 репостов, 11 комментариев. Вот вы видите, здесь же тоже есть комментарии, лайки, репосты и так далее. То есть страничка живая, люди смотрят эту страничку, имеются репосты, лайки. Если вы хотите иметь результат, то есть живую активную страничку вам необходимо вкладывать. Без вложений вы не добьетесь результата, я бы так сказала. Я предлагаю вам для раскрутки вкладывать не деньги, а свое время. Итак, мы с вами сейчас по шагам поговорим о том, что нужно делать для того, чтобы ваша страничка была активная, чтобы каждый ваш пост имел какое-то количество лайков, репостов и комментариев. Итак, поговорим о трех необходимых шагах раскрутки страницы. Для того, чтобы начать заняться раскруткой страницы, необходимо в первую очередь определиться вообще со своей целевой аудиторией. Это очень важно. Вам нужно знать все о своей целевой аудитории. Пол, возраст, увлечения. Очень хорошо и подробно рассказывал о подборе целевой аудитории Игорь Черноусов в своем тренинге «Канал с нуля до первого дня». Итак, определившись с целевой аудиторией, три шага я бы назвала так – посты, друзья и новые друзья. О каждом шаге мы сейчас поговорим более подробно. Итак, первый шаг – посты. Сразу возникает вопрос, где брать посты. Первое – посты вы пишите сами или же посты берете из интернета. Посты могут быть следующего вида. Это какие-то мысли, цитаты, афоризмы или же полезности, также что-то связанное с юмором и рекламные посты. Желательно, чтобы на вашей страничке посты имели следующее соотношение. Пять развлекательных, один рекламный пост – а теперь я хочу в реальном времени вам показать как это можно быстро и просто делать у меня есть подготовленный текст мы сейчас быстро вам покажу как делать посты вставить дальше вставляем фото у меня есть уже подготовленные картинки к этим постам мы вставляем картинку к посту добавляем картинку загружается и нажму поделиться. Сразу же, как только вы опубликовали пост, нажмите, что он вам нравится. Следующий пост. Вставляем. Готовленная картиночка. Жимаем поделиться. Обратите внимание, для всех Тут на для всех нажимаю лайк. Like. следующий я пост подготовила. Нажимаем поделиться. Опубликован третий пост. Ставим лайк. Три мы опубликован. Ставить. Хочу посмотреть, как среагирует аудитория на этот пост. Поделиться. И рекламные пост это наш ролик. Нажимаем поделиться с Google Плюс. Поделиться. Мы обновим страничку. Вот мы видим все наши посты. Так, первый шаг сделан. Посты мы опубликовали. Второй шаг. Это наши друзья. Какие бы интересные посты у нас ни были, нам все равно необходимо привлечь внимание к нашим постам. Я делаю вот такой вот шаг. Я захожу в ленту новостей, я ставлю лайки на посты моих друзей. Если вы хотите, чтобы ваша страница была живая, сделайте активность сначала сами. Поставьте лайки своим друзьям, привлеките внимание, вы посмотрите, как они сразу же откликнутся на вас. Сколько лайкать постов, смотрите сами, сколько у вас времени. Чем больше вы проявляете активность, тем больше активность будет на вашей странице. Я считаю, что очень важный момент какое-то поблагодарить тех людей Которые сделали репосты Ваших постов вот Смотрите, 8 человек сделали репосты Тут один репост есть. Это. Вот здесь есть репосты Что делаю я? Я перехожу в новый интерфейс Вот один репост был сделан Смотрите, вот один репост был Сделан этого поста Нажимаю на белое поле Нажимаем просмотреть действия. И ищем, кто сделал, добавил плюс и поделился из на своей стене, Открываю этого человечка в новый клад. Вот страничка Катя Кузова делала. Сделала репост на своей страничке. Здесь удобнее, что сделать? Вернуться к старому интерфейсу и поставить лайки. я нашла свой пост, вот он, пост у Кати Козовой вот пост ставлю плюс и теперь я открываю статистику смотрю, есть ли люди которые не находятся в моих кругах вот Наталья ей понравился мой пост но она еще не в моих кругах много иностранцев я не беру этого человечка тоже возьми мои круга, Сергея тоже ее в моих кругах, еще не в моих кругах, приглашаем и так далее, почему я переходила в старый интерфейс, потому что здесь вот тут сразу видно кто в моих кругах есть, а кто еще не в моих кругах, чтобы сократить время и так быстро сразу определяясь, в новом же интерфейсе, здесь не посмотреть кто уже в моих друзьях, кто еще нет, Просто всех людей, кто поставили лайки, вот 10 человек, а входят ли эти люди в мои круги или нет, здесь вот этого не видно, это вот очень удобно. Придется тогда просто каждому вот так вот, вот открывать в новой вкладке, смотреть, в моих ли он кругах или нет. А в старом интерфейсе, когда вы наводите мышкой, пользователю видно, что он еще не в моих кругах. Следующий шаг. Третий. Новые друзья. Без этого шага, конечно, развитие странички не произойдет. Для этого нам необходимо сначала создать круг. Нажимаем на руки». Создаем круг. Назовите его как-нибудь очень коротко. Там не знаю, или цифрами, допустим. Но название должно быть очень короткое, чтобы вам было удобно. И пишем «Создать пустой круг». Нажимаем создать пустой круг вот у нас появился новый круг допустим назвали мы его 12 Итак, круг мы создали теперь где мы будем брать наших новых друзей первое это свои посты смотрите, но поначалу может быть этого варианта у вас не будет потому что мало друзей но в дальнейшем это будет выглядеть вот так смотрите есть пост которому был сделан репост. Я нажимаю на статистику и смотрю, и смотрю, поставили ли лайки люди, которые еще не находятся в моих кругах. Вот так вот быстренько пробегаем. Здесь все мои друзья. Просматриваем это быстро. Вот пост было 28 лайков, 8 репостов. Пробегаем, появились ли быстренько и смотрим, есть ли люди, которые... Смотрите, еще этот человек, пользователь этот, пользователь не добавлен. Мои круги. Я нажимаю «Открыть в новой вкладке». Дальше смотрим. если Вот еще. Это люди, которым понравился мой пост, но их еще нет в моих кругах. Так, этого мы добавили. Сейчас добавим человек, которому понравился наш пост но его еще нет в наших кругах тоже открыли вот, теперь мы заходим на страничку вот человек, который поставил лайк нашему посту мы его должны добавить в тот круг который только что создали вот у нас круг, мы создали его 12, добавили как только вы добавили человека в круг, пожалуйста я считаю, что проявите активность Поставьте несколько лайков Постам этого человека Для него будет приятно И он быстрее откликнется На ваше предложение Следующее Круг, который мы создали и сделаем сделаем несколько, несколько лайков И так далее Так мы проходим все наши Посты. Убираем тех людей, которым понравился наш пост, но он еще не находится в нашем круге. Так, это первое. Следующий вариант, где можно взять друзей. Вы просматриваете ленту новостей, находите пост, который соответствует, на ваш взгляд, вашей целевой аудитории. Так как я занимаюсь полиглотом, и мы продвигаем курсы иностранных языков, и очень большое количество учатся в полиглоте детей, поэтому меня интересует вся аудитория, связанная с детьми. Ну, допустим, вот пост. Красивый ребеночек, получил много лайков. Что я делаю? Я захожу в эту статистику. Могу предположить, что это люди, которым нравятся дети. И просматриваю статистики, поставили ли лайки люди, которых нет у меня в друзьях. Допустим, открываю вкладку. Так, «Добавить в... Так, «Открыть в новой вкладке». Это у нас уже в кругах есть эти люди. Сейчас посмотрим, найдем каких-то новых друзей. Найдем для себя новых друзей. далее то есть механизм потом мы заходим на страницы этих людей которым понравился этот пост и добавляем их в свои круги в круги поставьте несколько лайков поста обязательно я считаю что это обязательное условие проявите активность люди должны видеть что им что вам понравилось их страница, соответственно, как правило, они заходят к вам, следующий человек, и так далее. И следующий, третий вариант, где можно взять новых друзей, это в сообщество. А первое, что необходимо сделать, когда вы начнете работать в сообщество, я предлагаю сделать очень важный момент. Это вы зайти в настройки. Настройки. И здесь в настройках. убрать галочку показывать мои записи и сообществ Google Плюс в моем профиле это очень важно, потому что вы можете заметить, что иногда открывается страничка а страничка забита информацией о том, в какое сообщество он отправил пост для раскрутки своей странички очень важно публиковать свои рекламные посты в сообществе, это можно сделать очень просто мы нажимаем поделиться нажимаем поделиться Здесь закрываем, нажимаем, наводим курсор в пустое место. И выбираем то сообщество, которое мы хотим сейчас опубликовать. Пост, допустим, вот это сообщество. Так, тут нужно выбрать, каково. Ну, напишем видео. Поделиться. Теперь мы заходим в это сообщество. Вот видим, что наш пост, пост опубликован. Вот так, где можно взять новых друзей в сообщество? Ну, первое, допустим, вот мой рекламный пост. Можно посмотреть. Кому-то понравился мой пост. Видите, тут два даже лайка есть. Мы что делаем? Мы можем добавить этих людей в свои круги. Вот она уже у меня есть. В этих есть. Это первый вариант. Второй вариант. Вы можете добавить людей, которые публикуют посты. Но из своего опыта я пришла к выводу, что те люди, которые публикуют посты, они, как правило, не реагируют. их задача только публиковать посты, и они не такие активные люди. Следующий момент допустим пост на английском языке курс английского языка мы ставим лайк like. затем что мы делаем мы заходим в статистику смотрим есть ли здесь люди которые еще не находятся в наших кругах вот, Юлия Баранова интересуется близки откроем ее в новой вкладке проведем процедуру добавления в друзья выбираем наш круг делаем несколько лайков вот тут вот, вот я уже была я считаю, что нужно делать посты в живые, в активные группы и самое сложное, наверное, это нужно найти такую живую, активную группу что касается сообщества в теме иностранный язык я не смогла найти очень активную, живую группу что мы делаем, следующий вариант внизу видите весь список берем весь список открываем Новом окне, вот видите, как накручена группа. Нету живых людей. Тут очень сложно найти такую группу, которая была бы живая. И чтобы люди комментировали, лайкали. Что касается иностранных языков, я столкнулась вот с такой проблемой. Не, не смогла найти ни одну советскую российскую группу, где была бы была вот какая-то такая вот активность. Но тем не менее, каких-то друзей я тут нашла. Значит, что мы делаем? Вот тут вот пошли все иностранцы, иностранцы нас не очень интересуют. Прокручиваем дальше, находим все-таки русскоязычное население этого сообщества. Да? Вот мы нашли русскоязычное, скажем так, население. Смотрим, что мы делаем. Мы наводим правой кнопкой мышки «Открыть в малом окне». «Открыть в малом окне». Ну, допустим так, открыть в новом окне Дальше доходим, заходим на страничку И смотрим, здесь нам нужны люди активные Которые пользуются Google+, живут в этой сети Поэтому мы смотрим в первую очередь На страничку 5 июня 2014 6 июня 2014 года соответственно, конечно же, нам такой человек не нужен Толку, что мы его добавим, друзья 5 декабря 2012 года Таким образом, мы просматриваем всех скажем так, участников этого сообщества. И находит 20 августа тоже нас не интересует. Вот, нашли мы человека, который находится в этом сообществе был доступен даже сегодня в 6.13. Поставим лайк, поставим лайк, поставим лайк, поставим лайк и добавим ему свой круг. И таким образом. Мы просматриваем этого сообщества. Вот тут 1319 из этого количества мы можем найти. Ну, я думаю, 10 новых друзей, которые активны и пользуются Google+. Это очень кропотливая работа, но тем не менее, она тоже дает свои результаты. Важный вопрос, сколько приглашать новых друзей в день не больше ста человек. Иначе вам просто Google сделает предупреждение, что Google Плюс очень любит, чтобы количество приглашаемых друзей в вашей круге и состоящих в ваших руках было ну, приблизительно равно. Потому что нужно делать? Вы, вот, допустим, я, как правило, делаю две недели, я приглашаю людей в круги, даю возможность людям зайти на страничку, подписаться, просмотреть. И через две недели я начинаю. Чистить круги. Я сейчас вам покажу, как это делать легко и просто. Что вы делаете? Заходим, люди. Нажимаем на вот этот вот раздел, у кого вы в кругах. Заходите, у кого вы в кругах и смотрите, кто откликнулся на ваше приглашение. Просматривайте. Тут подписаны все круги. Я приглашала людей вот в этот круг, который называется «Мы». Я что делаю? Я Ставлю галочку еще. Вот. Хочу перенести этого же человека в другой круг. Вот я всех собираю в круг ⁇ Семья ⁇ 844 человека у меня уже в этом круге. Я ставлю вторую галочку ⁇ Семья ⁇ Дальше. То есть я помещаю того человека, которого недавно, в течение последних двух недель, я приглашала. И кто откликнулся, так просматриваем каждого человека. Ищем этих людей. Итак, у меня есть круг «мы». Это тот круг, который я приглашала сюда людей в течение последних двух недель. Все люди состоят в двух кругах. «Мы», куда я приглашала в течение двух недель. И вот этот круг «семья» — это тот круг, куда я собираю всех в течение длительного времени, всех, кто подписался ко мне по моей методике. Теперь что «мы»? Я беру этот круг просто-напросто далее Все Круг этот ушел И остались только те люди которые я перевела вот сюда В семью А в семью этот круг я добавила этих людей Из круга мы Сейчас я обновлю страничку так, Пока я записывала ролик Смотрите, уже 7 лайков, 3 лайка 5 лайков, 3 лайка 3 лайка Итак, я вам рассказала о трех важных шагах продвижения страницы. Мы с вами поговорили о целевой аудитории, о том, что необходимо приглашать людей, которые активны, которые пользуются Google+. Да, возможно, на это потребуется больше времени, не до поиска их, но зато вы увидите результаты. По этой методике вам необходимо вкладывать свое время. Все зависит от того, каких результатов вы хотите, сколько у вас есть свободного времени и как долго вы можете заниматься развитием своей, продвижением своей страницы. Пока я записывала ролик, вы видите, что этот пост получил уже восемь лайков, но время было совсем неудачная эта публикация, Так что я думаю, пользуясь этой методикой, вы можете получить великолепный результат. Я поделилась с вами своей методикой. И надеюсь, что у вас также будут раскрученные странички, и каждый пост будет, будет иметь какое-то количество лайков, репостов, комментариев. И чем больше вы наберете друзей активных, тех друзей, которые находятся постоянно в сети, которые проявляют какую-то активность, пишут комментарии, ставят лайки, делают репосты на своих страничках. Будет приблизительно вот такая у вас активная страничка. Я надеюсь, что вы достигнете хороших результатов. Всем удачи!